Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для скорпионов на май 2021 года. Начну я, как обычно, с Кельтского креста, а потом вытащу несколько карт про любовь для тех, кто в паре и для тех, кто в поиске, одинок. Ну и, естественно, про финансы тоже. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Я выберу 10 карт для вас. под колодой у нас карта возрождения ну что ж замечательная карта карта второго шанса когда судьба посылает нам второй шанс по жизни. Это бывает в отношениях. Если вы одиноки, то судьба может послать вам новые отношения. Если работу ищете то тоже судьба может послать вам хорошую работу. Это карта примирения еще. Если у вас были какие-то конфликты с кем-то, то вы можете помириться. Но давайте посмотрим. Да, еще очень важно, конечно, все-таки помнить о том, что это ангел-хранитель. На карте всегда нарисован вот этот вот ангел-хранитель. И помните все это время в мае ну и после мая, естественно, что всегда есть вот этот ангел-хранитель, который охраняет вас и смотрит на вас с небес. В центре креста у вас карта умеренности, которую перекрывает королева чаш. В основе, основе креста для вас карта луны, в недавнем прошлом туз, туз кубков. Во главе вашего расклада «Десятка Пентаклей». В ближайшем будущем «Колесо Фортуны». Для вас, мои дорогие, карта мира. В вашем окружении паш Пентаклей. Надежда и страхи – карта повешенной. И чем все завершится – карта силы. Ну что, во-первых, дорогие скорпионы, хочу начать с того, что большое количество старших арканов. Посмотрите. Во-первых, карта возрождения была у вас тоже старший аркан карта умеренности во-первых туз тут же Колесо фортуны, карта мира, замечательная карта, карта повешенного и карта силы. Так что период у вас, я думаю, не только на май месяц, но и на более длительный срок вот эти все события. Давайте начнем с малого креста. И тут у нас карта умеренности, королева кубков. Королева кубков для кого-то из женщин – это, может быть, вы. Это женщины-элементы воды, раки, рыбы, скорпионы. Женщины обычно мягкие, обычно заботливые любвеобильные, умеют показывать свои чувства, умеют показывать свою любовь по отношению к другим. Это люди еще довольно чувствительные и иногда излишне чувствительные. Женщины иногда могут быть капризные и плаксивы, Но очень развита вот эта вот чувствительность, и поэтому интуиция. То есть это может быть психолог по профессии, это может быть эзотерик, люди, которые полагаются на свою интуицию, то есть таролог, астролог. Карта вам говорит, скорее всего, вот это вот умеренности, что все хорошо в меру. И еще эта карта говорит о терпении, о том, что надо подождать, потерпеть, и все будет так, как надо. Что делает вот этот вот ангел на этой карте? Она переливает воду из одной чаши в другую, то есть горячую и холодную. Она их смешивает, чтобы получить вот эту вот температу среднюю температуру. То есть все должно быть в меру в нашей жизни, все должно быть умеренно в нашей жизни. Карта происходит от латинского темперара, то есть карта смешивать, смешивать разные стороны нашей жизни. Получается такой правильный коктейль. Вот когда коктейль правильно, все ингредиенты в нем, тогда он получается таким вот интересным и вкусным. Так и жизнь наша будет интересная и вкусная, если в ней все представлено в определенных пропорциях, в правильных пропорциях. То есть работа, дом, муж или жена, дети, друзья, досуг, поездки. Все это должно быть представлено в нашей жизни, но в определенной правильной пропорции. Карта еще старший аркан представляет знак Зодиака Стрельцов. В основе вашего креста, Карта Луны. Старший Аркан представляет знак зодиака Раков. Карта, знаете, такой предчувствие, Очень-очень хорошо подходит вот этим вот королевам кубков. То есть они полагают... У них бывает часто вот это вот «я предчувствую, что что-то будет» или «что что-то люди, например, шепчутся за моей спиной». «Я чувствую это». Вот такое вот выражение. Это вот очень такая водяная, водная стихия. Что еще по этой карте? Это тайны какие-то, что-то скрытое. Это, может быть, даже... То есть вы чувствуете, что что-то происходит, может быть, за вашей спиной, но у вас конкретных нет доказательств каких-то. Это еще искажение фактов может быть, потому что свет Луны, он не, я, не такой неясный. То есть все предметы меняют свои очертания. То есть мы не видим четко, нет четкости в этот период. То есть не будет такого четкого, ясного видения вообще своей ситуации, своей вот какой-то... Где вы находитесь? Что? Что происходит вокруг вас? А в недавнем прошлом замечательная карта карта Туз Кубков. Туз Кубков это, во-первых, любовная карта, может быть вам кто-то сделал предложение, причем неожиданно, как так, как Тузы мы получаем довольно часто неожиданно что-то. Какой-то человек открылся, начал говорить о своих чувствах, говорить как о своей любви по отношению к вам, вот это вот предложение руки и сердце. Либо, если любовь не ваша тема, то тут может быть предложение работы новой, что-то, что очень вас обрадует, может быть какой-то проект, может быть вас позовут в бизнес работать с кем-то. У каждого своя сфера, главная сфера жизни, поэтому вот в этой главной для вас сфере жизни, так как туз это главная карта, она может говорить о том, что для вас было какое-то очень важное событие, что-то такое, что вас очень сильно обрадовало. Во главе вашего э, креста десятка пентаклей – карта семейная. Она говорит о том, что, во-первых, финансово замечательная карта. Это э, десятка, конец цикла, то есть э, тут э, дальше уже некуда, кроме как туз пентаклей. Ну, семейная в плане того, что, во-первых, на ней нарисована вся семья, то есть все три поколения, пожилые, то есть взрослые, пожилые и дети, и домашние животные. И карта говорит о том, что, может быть, вы из обеспеченной семьи, то есть деньги передаются из поколения в поколение, либо вы зарабатываете достаточно, у вас достаточно ресурсов на все три поколения, то есть и на ваших взрослых, пожилых, может быть, родителей, и на ваших детей, и на домашних животных и э, пентакли пентакли не только ресурсы денежные то есть это не только деньги это еще ресурсы наши э, различные это может быть знакомство это ресурсы это друзья какие-то правильные в правильном месте это тоже ресурсы но Тут карта говорит о душевных ресурсах, то есть у меня хватает душевных ресурсов на все три, на всю мою семью, широкую семью. То есть я всегда могу вот поднять трубку и спросить, как здоровье пожилых родственников, или, и позаботиться о своем ребенке тоже. То есть и время, и время-деньги это тоже, поэтому в плане ресурсов оно в одной и той же теме. А в ближайшем будущем замечательно для Скорпионов карта Колесо Фортуны. Ну что да знаете, даже не добавишь ничего. Вот планируете что-то в этот период, у вас все будет получаться. Потому что колесо будет вертеться, у вас все будет получаться с легкостью. Вы будете чувствовать себя на коне, так как обычно на карте в традиционной мы сидим на колесе, то есть колесо нас везет с легкостью, то есть все будет получаться, это удача какая-то редкая для кого-то на самом деле, кому-то повезет, кто-то выиграет в лотерею, кто-то получит какую-то, может быть, удачу в плане денежную, может быть, в плане любви вам повезет, в любой области это может проиграться для вас, так что ловите свою удачу за хвост, не отпускайте ее. Ну и для вас ваша карта ваше эго, то есть карта мира, замечательная карта, карта последняя в череде старших арканов, завершающая, то есть завершение какого-то успешное завершение какого-то цикла. Для кого-то это может быть окончание университета, окончание института, и это дает вам возможность, например, найти хорошую работу, то есть расширение, расширение вашей карьеры, расширение вашего бизнеса, вашей работы. Это все, что связано за границей, это паспорта, визы на выезд, может быть, для вас завершился этот цикл, вы можете получить и выехать, расширение. Это можно по поиметь или заиметь, или как бы... Например, у вас бизнес с заграничными партнерами, либо вы начнете ездить за границу в загран. командировки, может быть, обмен товара, обмен услугами с вашими бизнес-партнерами, которые за границей, или вы туда ездите. Можно просто поехать путешествовать вот по этой карте. Ну, замечательно. В вашем окружении паж, пентаклей, пажи – это дети, во-первых, Поэтому для кого-то ну, Дети всегда важны И ну, почему-то на первый план может выйти Вопрос с ребенком или какие-то финансовые Нужно будет потратиться На ребенка Ребенок может быть элементом земли Дева, телец, козерог Либо, вот, как я сказала, могут быть какие-то траты Либо вы можете получить какую-то весточку О ваших финансах Что-то, может быть, какое-то уведомление Или банковский какое-то письмо О переводе денег Или еще что-то, либо какой-то отчет банковский от вашего бухгалтера какая что-то связанное с финансами пожитая передача информации и либо звонок какой-то но что-то такое значит связанное с именно с вашими ресурсами <Dodge to the street> надежды страхи ну, скорее всего, страхи. Вы знаете, карта, когда нас подвешивают вот так вот, и мы не знаем вообще, что происходит. Я когда вижу эту часто, карту, часто мне кажется, вот она мне ассоциирует с бюрократией. То есть, когда, например, подаем документы куда-то, и все, они как будто, знаете, куда-то в море, куда-то пропадают. И ни слуха, ни духа. То есть, мы ничего не знаем, что происходит, нам никогда не сообщают, на какой стадии наше дело находится. Потом оно либо разрешается, либо нет. И вот это вот состояние, когда мы не знаем, вот оно очень как бы созвучно с этой карты. Конечно, не хотелось бы вот находиться в таком когда мы подвешены к чему-то и не знаем, что происходит вокруг нас. Нету четкости, нету ясности. Ну, скорее всего, вот так эта карта проиграется у вас. И э, ваша последняя карта тоже замечательная. Это карта силы. Старший Аркан представляет знак Зодиака Львов, во-первых. Во-вторых, эта карта очень хороша для здоровья. То есть все те, кто переживает за свое здоровье, это карта именно хорошего здоровья. Тоже Даже если для... какие-то были проблемы со здоровьем, эта карта... «Выздороветь, выстоять, сила есть, я выстояю, я выздоровлю». Карта дипломатии. Почему дипломатия, когда говорит о силе? А дело в том, что вот она как бы с диким зверем, она пытается укротить, вернее, уже укротила дикого зверя. А как же это сделать хрупкой женщине?» А так, какой-то вот именно дипломатии силы, какой-то стратегия, тактика, вот этот вот стальной блеск в глазах, там, собрать силу воли, вот это вот так вот как бы надо подходить к ситуации, дипломатично, стратегически, какой-то такт применять, и, естественно, сталь в глазах и, <связывая> и сила воли, вот так, мои дорогие. Ну что ж, замечательный расклад. Еще раз хотелось бы напомнить вам, я думаю, что это не, не только на май, а на более длительный период, потому что очень много таких значительных старших арканов у вас. Ну что ж, обещала про любовь, значит, надо выполнять. Давайте посмотрим, что с скорпионом про любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. ваша первая карта карта королева мечей карта императора и король кубков но ну, все карты такие фигурные несколько человек вовлечены видимо в, в отношения король кубков для мужчин это может быть вы так как король кубков это мужчина элемента воды, раки, рыбы, скорпионы. Королева мечи – это женщина элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи. Женщина обычно холодная, вернее, знаете как, не холодная, может быть, вы и не смогли разбудить у нее в ней эмоции, но обычно люди элемента воздуха, они не любят их показывать, они больше полагаются на свой интеллект, на этот меч, на свой. Между вами вот этот вот император, а карта императора это человека пожилого, более такого мудрого. Может быть, у вас между собой какой-то конфликт, и вы обращаетесь, вот кто-то из родственников более таких умудренных опытом, умудренных жизнью, между вами пытается вас либо может быть помирить либо либо свести вас кто знает хотя это уже пара поэтому тут между вами как кто-то стоит либо это отношение женщина с двумя мужчинами может быть и она выбирает между двумя один Элементы воды, как я сказала, раки рыбы, скорпионы, мягкие. Кстати, может быть даже проблема с алкоголем, так как чаши, чаши – это алкоголь. Либо вот мягкие, любвеобильные, а второй постарше, помудрее, но такой более статусный, тоже возможно. А теперь для тех, кто одинок и в поиске, и ваша первая карта – Верховная жрица, десятка мечей. И принц на белом коне, принц кубков. Ну что ж, э, во-первых, я бы хотела сказать, что я думаю, что вы одиноки не по выбору, а потому что у вас была какая-то эмоциональная травма, видимо, была э, измена, либо был какое-то какое предательство, нож в спину. Карты говорят, что торопиться не надо, потому что э, Верховная Жрица, она... Э, это карта бездействия. То есть пока не предпринимать никаких действий для того, чтобы встретить кого-то, познакомиться, не стоит. Скорее всего, стоит сосредоточиться вот на, на выздоровлении из этой ситуации, разобраться в себе, проверить, все ли у вас на душе в порядке, на сердце. Это карта интуиции. То есть когда появится человек, доверяйте своей интуиции. А человек появится, потому что со временем появится в вашей жизни вот этот вот принц на белом коне который протянет вам вот эту вот чашу любви, и все у вас будет замечательно, как в сказке, мои дорогие. Ну, а теперь про финансы. Давайте посмотрим. Скорпионы финансы на май. И ваша первая карта вот пожалуйста десятка пентаклей для профинансы финансы дальше уже некуда замечательно девятка посохов карта работы и шестерка кубков все замечательно десятка пентаклей мы уже говорили и она вам выпадала карта семейных денег либо вот хорошей зарплаты то есть вы достигли в данный момент своего потолка при если вы где-то работаете, ваша зарплата, например, или доходы от вашего бизнеса, вот на данный период это ваш потолок, потому что после десятки идет следующий цикл. То есть надо признать, что вот на, этом, на этой работе я уже больше ничего не заработаю или в этом отделе. Надо как-то либо менять должность, менять отдел, менять работу, тогда будет больше начинать с нуля, то есть номер один, заново что-то новое, но пока вот, может быть, вас и это устраивает, это очень комфортная цифра, десятка пентаклей, девятка посохов, карта воина, то есть я за себя, я вот выбью себе вот эти вот деньги, я как бы вот-вот, и у меня все будет замечательно, энергия, движение вперед, как бы такое, знаете, генерал, войска, может быть, вы, у вас, кстати, руководящая должность какая-то, то есть за вами войска, может быть, вы руководитель проекта или руководителя отдела, или вы, может быть, ваша компания, ваше дело, и у вас есть наемные какие-то работники. Шестерка кубков. но ну, это карта детей, как бы, в данном случае она, как бы, неуместна. Еще это карта прошлого. Кто-то из прошлого может объявиться в вашей жизни, какой-то, может быть, у вас бизнес будет с человеком из прошлого, кто-то из старых друзей объявится, из старых знакомых каких-то, появится или родственников каких-то, с кем у вас, может быть, что-то связанное с вашим вот финансовым состоянием. Кстати, может быть, из прошлого может быть, вам отпишут наследство кто-то из родственников. Или поделятся наследством. Тоже замечательно, какие-то близкие родственники. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч!